мухаммад алейхи На этом уроке мы с вами пройдем 87-ю суру. Сура называется аль аля -А что в переводе означает как высочайший. аль «Аль-А'ля». Итак, Сура Аль-А'ля, высочайший, номер Суры 87, количество аятов 19. Ауда Билляхи, Мина Шайтони Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим. Саббих Исма Раббик Аль-А'ля, бикал Исма аля Саббих. Саббих – это приказ. Это приказ. Аллах субханава тааля приказывает восславлять имя Аллаха субханава тааля наивысочайшего и говорит Саббих Саббих Исма Саббих Исм То есть славь имя Раббика Твоего Господа наивысочайшего. Славь имя Господа твоего высочайшего. Ал-аллах. Исмарод это имя твоего Господа. Саббих. Вот мы говорим субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах. Обихамди, субханаллах, ал -а им, Саббих исмарод ал -а Славь имя господа твоего высочайшего оляви халяка Фасава, который который халяка сотворил Фасава и соразмерил сотворил и соразмерил халяка Фасава, сова это соразмерил сова халака сава халяка сотворил. сова это размерил, соразмерил. Аллади халяка, фасава валлади, и который каддара предопределил. Такдир, так здесь, каддара, каддара фахада. И указал гидаят, и указал прямой путь. Агада, фагада, валлади каддара, фагада, и который предопределил судьбу творений и указал им путь. Указал им путь. Валладе каддара фагада фа и дал гидаят. Агада. И нас сырат мустаким. Дай нам, укажи нам на прямой путь. Валлади Каддара от слова Кадар. Кадар предопределение, вера в предопределение. Иман Бель Кадар. Здесь Каддар. Валляди Ахраджаль Мара. Валляди, и который Ахраджа вывел. Ахраджа – это вывел Ахраджа вывел альмара мара место где пасутся пастбища мара это места где пасутся животные пастбища то есть и тот который вывел пастбища и который вывел пастбища Валяди охохран аль И сделал он Фаджаляху. То есть вот эти пастбища он сделал гусаан. Гуса'ан – это сор. Ахва. Темный сухой сор. Гусаан Ахва. Фаджаляху. гуса'ан ахва. Фаджаляху. И сделал, после чего превратил их в темный. Сухой сор. То есть пастбища Аллах Субхану Та'аля превратил в темный сухой сор. Гусаан Ахва. Фаджаляху. Гу сделал его гусаан. Сор Ахва. Темный. Санукариука. Фалятанса. Санукари ука. Фалятанца. Са это указание на, на далекое время. Са или сауфа. Вот син впереди приходит глагол. Это указание на будущее время. Санукриукя. Или сауфа. Санукриукя. Мы позволим тебе прочесть Куран. Санукри ука. Кя это тебе, санукри ука. Мы позволим тебе прочесть Куран, Фаля танца, и ты не забудешь. И ты его не забудешь. Фаля танца. Фаля, ля это отрицание. Ля танца. Не беспокойся. О, Мухаммад, мы позволим тебе прочесть Куран, и ты его не забудешь. Санукри ука. Фаля танца. Фаля танца. Фаля танца. И ты не забудешь его. Илля Маша Аллах. За исключением того, что пожелает Всевышний Аллах. Иннаху Я Аламуль-Джагара. Поистине он знает. Аль-Джагар. Явное. Уама яхфа. Яхфа и то, что скрыто. Хафия. Хафия, Яхфа, вама Яхфа. аль это явный, а Хафия это скрытный. Иннаху поистине. Он, поистине он, Я Аляму знает. То есть Аллах Субхану знает. Аль-Джагро явное. «Ва и то, что скрыто. «Ва ма яхфа» «Илля Аллах» Кроме лишь того, что пожелает Всевышний Аллах, «Субханаху вата'аля, иннаху я аламу л-джа'ра» «Ва Он, поистине Он знает явное и то, что скрыто. «Илля Маша Аллах, Иннахуя я Джахара, л-джа'ра» Прямо лишь того, что пожелает Аллах, Он знает явное и то, что скрыто. Вану лиль юсра. Вану И мы облегчим тебе путь к легчайшему. Вану лиль юсра. Ва и ну яссирука. Ну это мы. Ну яссирука. А глагол яссара. Яссара, яссара, потом тебе кя, но яссару кя, мы облегчим тебе, мы облегчим тебе путь лиль юсро к легчайшему, к легчайшему, лиль юсро, лиль юсро к легчайшему. И мы, вану яссару кя, лиль юсро, и мы облегчим тебе путь к легчайшему. Вану ясирука лиль юсра. Вану рука. Кя это тебе. Лиль юсра. Лиль юсра. Путь к юср. Юсра это легчайшему. И мы тебе облегчим путь к легчайшему. Фадакир приказ. Фадакир это приказ. Это Фиаль Амр. Аллах спан приказывает. Фадаккер. Потому что там на конце сукун. Потому что там на конце сукун это указание на то, что перед нами глагол. Фадаккер. Напоминай же. Напоминай же. Заккер. И напоминай же. Фадаккер. И нафати зикра. Если напоминание приносит пользу. Зикра это напоминание. Викро это напоминание. Фадакер. Иннафати викро. Иннафа. Нафа, если принесет пользу. Иннафати викро фадакер. Напоминай же, если напоминание приносит пользу. Иннафати. Ин это если. Нафат глагол нафа. Нафа это приносить пользу. Нафа. Адзикра – это напоминание. Напоминание. Адзикра. Саядзеккеру майяхша. Саядзеккеру майяхша. Син мы сказали, это указание на глагол. На глагол. Саядзеккеру. То есть, дзеккера. Саядзеккеру – это внемлет. «Саядзаккеру» будет внемлить увещеванию тот маньяхша. Ман – тот, кто страшится. Маньяхша. Внемлет увещеванию тот, кто страшится. «Саядзаккеру» майяхша майяхша Хошия. Яхша. Хошия. Это «Кто боится» кто страшится. Ман тот, кто. Саяддеккеру маяхша. Внемлет увещеванию тот, кто страшится. Тот, кто боится, он <соспорщик> увещевание принимает. Он увещевание принимает, внемлет, размышляет над этими увещеваниями. Саяддеккеру маяхша. وَيَتَجَنَّ بُهَا الْأَشْقَى И, и отвернется. يَتَجَنَّ буха. يَتَجَنَّ بُهَا الْأَشْقَى «Ашко» – «Аш-шакый». «Шакый» – это несчастный. «Аль-ашко» – это самый несчастный. «Аль-ашко» – самый несчастный. Тот, кто от напоминания от, отворачивается, тот, кто от увещеваний отворачивается – и отворачивается от него, от этого увещевания, самый несчастный. То есть есть люди, которые увещевание принимают, а есть те, которые не принимают увещевание и отворачиваются. И Аллах وتعالى, их назвал «Аль-Ашка». Несчастный. «Аль-Ашка» ашко это форма преувеличенная. «Аль-Ашка» – это самый несчастный. И отворачивается от увещевания «Я таджаннабуга» «Ага» – это Дамир, который возвращается на увещевание «Зикро» От него, от увещевания, отворачивается «Таджаннаба» Отвернется, сторонится аль ашко «Самый несчастный» И отвернется от него «Самый несчастный» Ой, это Джанна бухаль и отвернется от него, от этого увещевания самый несчастный. Аллахи ясланнара аль-Кубро, Аллади Ясланнар аль-Кубро, тот, который будет гореть в огне нар аль-Кубро, Величайшем. в огне величайшем. Аллахи ясланар аль-Кубро который будет гореть в огне величайшем. Аллади ясля. ясля зайдет и будет гореть он. аннар алькубро, Аллади ясля. Аллади ясля. Аллади ясля. Аллади ясля. Аллади ясля. Аллади ясля. Аллади ясля. Аллади ясля. Аллади потом он ляямуту фига ля фига в этом огне он не умрет он не умрет ляямуту Мата ямуту ля ямуту он не умрет в этом огне уаля яах я хья. и также он не будет там жить то есть он будет жить между смертью он будет там находиться между смертью между смертью и жизнью. И не умрет он, и жить он там не будет. Суммалая мутуфиха. Валаях я. Потом не умрет он в нем, в огне. И не будет жить. Суммалая мутуфиха. Валаях я. Потом не умрет он в нем. Фига Фиха. Это в нем, в огне в этом. Валаях я. Ля-Яхья не будет жить. Ля-Яхья. Ля-Ямуту, Ля-Яхья. ямуту не умрет. Ля-Яхья жить не будет. Сумма потом. Потом грешник, вот этот самый несчастный, который попадет в огонь, нар, он, ляямуту, ямуту фига, в нем он не будет, не умрет. И ля яхья. Не будет жить. Кад афляха. Ман тазакя. Код это частица усиления. Кад значит после него приходит глагол. После кад приходит глагол. Кад афляха. преуспел И уже. Уже преуспел. Код афляха это означает, что усиление преуспел, уже преуспел. Код афляхаман тот, кто тазакя. Тот, кто тазакя, тазакя это очистился. Мантазакя. Код афляха мантазакя. Уже преуспел тот, кто очистился. Код афляха. Афляха фалях это преуспеяние. Хайялаль фалах, хайала сала, хайала альфалах, как в Азани мы говорим, фалах, Код афлаха вот здесь то же самое, уже преуспел. Мантазакка, тот, кто очистился. Вадакарасмараббихи. Вадакарасмараббихи. Фасалла. и дака разма. И поминал имя своего Господа. И поминал имя своего Господа. «Фасалля» и совершал молитву. «Салят» и совершал молитву. «Вадакарас мараббихи фасалля» и поминал имя Господа своего. И совершал молитву. «Бальту, сирун аль хаят, дунья, «Но нет, баль, но нет». То Сируна, то Сируна, жизнь, это жизнь, Дуня – вот это мирская, это мирская жизнь. Хаят, Дуня – это мирская жизнь. Бальто Сируна, то есть вы Сируна отдаете предпочтение жизни мирской, жизни мирской. Бальто Сируна, жизнь, но нет. Вы отдаете предпочтение мирской жизни. Бальту сируна. То сируна отдавать предпочтение-то. сируна. То сируна. То сируна, то есть вы. То сируна. Аль хаят от дуне. Предпочитаете вы жизнь мирскую. Однако. Валь ахират хайр. Ва абка. Валь-ахирату хайру ва А вечная жизнь лучше и долговечнее. Валь-ахирату хайру ва Валь-ахирату хайру ва А вечная жизнь лучше и долговечнее. Валь-ахирату хайру ва А вечная жизнь лучше Хайр лучше объка. Долгая, долгая, долговечная. Абко аль-ахерату. Ах Ахират это вечная жизнь. Хайр. Хайр это лучше. Абко это долговечнее. Иннагада. Ляфиссухофиль уля. Поистине это ляфи в. А сохофиль уля Сохоф уля это свитки. Сохоф это свитки. Аль-уля прежние то есть те, которые были до нас прежде, в прежних свитках, Поистине это все записано. В прежних свитках, Поистине это записано в прежних свитках инна гада Ляфис-сохофиль-уля. Это усиление. Потом ляфи, там тоже лям, тоже для усиления. То есть здесь две частицы усиления. Инна и лям пришло. Поистине это непременно записано в прежних свитках. То есть было это. И до Кур'ана это было. Инна гада ляфи ссаху уля. В чьих же свитках было это записано? Сохофи Ибрахима Вамуса. Сохофи Ибрахима Вамуса. Свитках Ибрахима и Мусы. Двух посланников Аллаха. Ибрахима Алайхисалам и Мусы Алайхисалам. Сохоф. И у них были свитки. Сохофи Ибрахима Вамуса. Свитках Ибрахима и Мусы. Алейхим ас -салям. Да будет мир над ними обоими. Субханукаллахума Аллаху, и хамдик Ашхаду аля илаха илла Анта. Астагфирка, и атубу